Привет, у себя в институте я частенько показывал и рассказывал про игру, над которой сейчас работаю. Тот самый думаю, подобный шутер от первого лица. Но на канале кажется еще не было видео по этой игре, и я считаю, что пора это исправить. Сейчас я буду создавать полуавтоматическую винтовку для этой игры и заодно покажу некоторые хитрости и аситы к которым я прибегаю. Так, сумме тут магика почти самой последней версии, но думаю, это сейчас не столь важно. И первым делом настроить цвета обычно выбираю пустую палитру и добавляю уже сюда нужные мне варианты цветов добавляем палитру так и пожалуй нажму Tab чтобы перейти в режим мира и этот кубик просто будет мне небольшим ориентиром по размеру чтобы сделать еще один такой я просто нажму Ctrl N появится вот такая пустая область приближаюсь и нажимаю снова Tab а теперь просто каким-нибудь одним цветом я сейчас быстренько набросаю сам силуэт оружия сделать это будет удобнее через какой нибудь обычный бокс либо вот так стоп Блин, здесь даже иконки поменялись а? вот либо через вот такие вот простые кисти соответственно через зажатый shift и левую кнопку мыши можем стирать ненужное так мне кстати нравится вот этот элемент я его прям выделю Горячая клавиша M. Выделяю Ctrl C, Ctrl V. А вставляется в то же самое место. Поэтому удерживаю Ctrl, я левой кнопку мыши его вот так перетаскиваю. Теперь можно продолжить этим же самым цветом. Давайте его немного высветлим, чтобы у нас здесь выделялся. И, собственно, продолжаем. Сейчас я просто пытаюсь получить силуэт который меня устроит практически полностью так снайперских прицелов здесь у нас пока не будет отлично общий силуэт я в принципе получил но выдавливать из этого прям всю форму а, чтобы прям получить готовую модельку оружия как бы ну будет совсем не то а мы же перейдем на более глубокий уровень скопируем просто оставим как референс снова копируем и вставляем теперь каждая из этих частей теперь будет у нас отдельная так соответственно даже рукоятка и вроде бы как магазин который нам по-хорошему Магика тем и хороша, что очень проста в понимании и тем более в освоении. Кому-то этого будет достаточно, а кто-то захочет большего и пойдет в большое 3D, может даже сделать это своей основной работой и будет создавать не просто кубические модельки, а персонажи для фильмов, игр и сериалов. Если это про тебя, то тебе нужны лишь практические знания, с которыми поможет онлайн школа XYZ. Если ты хоть немного умеешь моделить, залетай на курс разработки реалистичных персонажей для игровых трейлеров, катсцен, сериалов и фильмов, это одно из самых творческих и денежных направлений в 3d, ведь главная сфера применения реалистичных персонажей – трипле игры и проекты типа Love, Defense, and Robots, и та же зеленые джуны тут зарабатывают от 700 долларов, научись создавать реалистичных персонажей для синематиков, сериалов и фильмов. Тебе поможет художник Артем Гонсиор, который работал над персонажами для Baldur's Gate 3, трейлерами для League of Legends, Shadow of the Tomb Raider и многих других игр. По итогу курса у тебя в портфолио будет один реалистичный антропоморфный персонаж вероятность попасть в студию с такой работой в портфолио возрастет в разы пять лучших студентов преподаватель отправит на ревью и тесты в share creators в которой работает арт-директором они смогут поработать в реальной студии сразу же после обучения школа первая на рынке по геймдеву во всем снг и это не просто так их преподы действующие профессионалы индустрии которые работают в blizzard и сидя project red каждую домашку проверяет персональный наставник мидл с опытом от трех лет в индустрии он напишет что получилось Хорошо, а что исправить, чтобы стало еще лучше, ему же можно задать любой вопрос и получить дозу мотивации в закрытом чате. Ты не будешь чувствовать, что учишься один будет помощь как и студентов, так и от менторов. Нет никаких ограничений по времени. После покупки курс доступен всегда в твоем личном кабинете. Ну и конечно же, вы стримы с преподавателями и прямое общение. Ты всегда можешь написать с вопросом. Максимальный набор на поток всего 50 студентов, так как школа трепет относится к проверке домашних заданий. Поэтому торопись и переходи по. Ссылке в описании. Поток запускается уже 1 марта. И помни, лучшие выпускники уже работают в Ubisoft, Saber, Spiro Digital Forms и других известных студиях. Получилось у них получится и у тебя. Ну а мы возвращаемся к нашим Майнкрафта подобным моделькам. У нас есть несколько вариантов как можно поступить. Первый мы выделяем вот это вот все нажимаем Tab, переходим в режим мира, нажимаем Ctrl-V и перетаскиваем прям целую область а теперь на некоторых этих частях нам нужно просто больше детализации поэтому входим в эту модельку и нажимаем 2x теперь у нас здесь стало немного больше разрешения но нам все равно этого не хватит для детализации поэтому нажмем еще разок и в принципе с этим уже можно будет работать. То есть мы уже можем создавать вот такие вот штучки. Но при этом мы будем делать подобную вот мелкую детализацию только на некоторых деталях. Так, пусть лучше будет поглубже. Например, сглаживать углы вот здесь мы не будем, потому что в этом смысла нет, и это добавит полигонажа. Вот, единственный момент можно будет добавить вот здесь какое-нибудь сглаживание но опять же это может повредить общему такому квадратному стилю поэтому лучше пока не надо Так, и само собой отделю еще вот этот ствол Так, лучше это делать в режиме а, ортографии Отодвигаем Um, можно даже будет и сделать пересечение потом, чтобы он как бы немножечко заходил сюда Возможно это тоже будет прикольно, но это будет более такой старомодный вариант оружия У нас все-таки э -э -э -э -э, уже научная фантастика, поэтому немножечко не подойдет Далее возможно даже лучше будет сделать вот так так ну добавлять курок туда смысла нету его все равно будет не видно но с рукояткой вообще все не так просто на самом деле потому что мы сюда добавим еще всякие переходные части а саму рукоятку при этом Сделаем наклонный. Но делать это мы будем уже не здесь, а в юните. Я думаю, что можно ствол сделать чуть-чуть поменьше. И теперь, в принципе, можно уже пробовать заливать это разными цветами. Пока что сделаю имитацию дерева, но потом закрою чем-то более подходящим. Так. Удерживая Ctrl-Shift левую кнопку мыши, можно дублировать цвет и перетаскивать его. Старайтесь слишком много цветов тоже не плодить. Как бы такое себе занятие. Ну, в принципе, нормально. Так, основа есть. Основа есть. Но я хочу вот эту штуку сделать пошире. Остальное пока пусть остается как есть. Дальнюю штуку нам надо бы сделать еще меньше, но.. То есть мы бы могли просто вот так вот. Ай, не вот так вот, а вот так вот сжать. Буквально до одной. Подвинуть. Встать. Вот, и как бы все было бы нормально но я немножечко другой вариант сейчас использую Я его вот так вот удлиню и добавлю сюда акцентный цвет такой как бы можно сказать прицельный вот, на самом unity нам этот элемент нужно будет а, значит, значительно уменьшить с другой стороны, можно сделать даже немного попроще. Можно его уже здесь вот так вот. Нет, не вот так, а вот так. Да что ж такое? Но я боюсь, что когда мы его прям уменьшим до нужного размера, и этой точки все равно будет не видно. Поэтому мы просто сделаем отдельный кубик, что как бы не очень хорошо со стороны полигонажа что это ну грубо говоря 4 там или сколько полигонов новых добавится нет не 4 где-то около 6 по моему вот так как нам понадобится три таких штуки то грубо говоря 18 лишних полигончиков как бы кажется что это ничтожно мало но для телефонов в принципе это может быть ощутимым теперь все это дело осталось покрасить превратим имитацию дерева в какой-нибудь Тактический пластик цвета хаки. Вот так. Посовременнее будет смотреться. И в принципе можно уже начинать красить. Для этого что я буду делать? Так, это мы отсюда отодвигаем. Это нам больше не нужно. Дублируем этот цвет. Ctrl-6, левой кнопка мыши. Сразу я здесь что-нибудь нарисую и подберу Ну а здесь, кстати, можно наоборот, более светлый цвет. Можно попытаться воспользоваться правильным пиксель-арта и избегать вот таких вот острых углов, но, как вы понимаете, в некоторых местах они здесь все равно нужны и неизбежны. А, на эту сторону пока не обращаю внимания мы к ней еще вернемся Главное, чтобы хотя бы с одной стороны здесь все выглядело нормально Просто помечу место, где будет располагаться рукоятка, но видно его, скорее всего, не будет. А хотя... Вполне возможно, что и будет. Так, ствол получился немножечко неровным, но если быть точнее, не квадратным. С этой основой все будет немножечко посложнее, потому что она также будет состоять из нескольких элементов. Причем не просто состоять. А в движке мы еще их будем поворачивать. Для начала возьму вот такой вот кусочек, скопирую, вставлю. И учитывая, что я буду переворачивать этот кубик, который по сути сейчас не совсем кубик. Вот так. Мне нужно эти грани как-нибудь выделить, чтобы просто смотрелось интересней. Это можно сделать темным цветом, а можно наоборот светлым. Вот, я не знаю пока каким будет лучше, скорее всего будет лучше светлым. Давайте сразу его так и сделаем. И с обратной стороны тоже это будет равносильно примерно тому, если бы я сделал следующее просто я его сделаю вот так то есть это примерно вот так вот должно быть в итоге но как видите, смотрится пока что <laughs> так себе к тому же это значительно добавляет полигонов, ну и просто добавляет шума когда здесь будет более гладкая наклонная поверхность это будет смотреться намного лучше так и чтобы не проделывать то же самое с обратной стороны я это скопирую вставлю и отражу так не та ось я понял тоже не та ось вот так раз и то же самое с этой стороной Нет, нет, нет, не отлично. Все перепутал. Мы ее должны не отразить, а повернуть. Так. И с вот этой стороной, по сути, тоже мы ее должны скопировать и повернуть. А здесь я просто помечу эту область, какой-нибудь вот такой хреновиной, просто чтобы он не выглядел таким вот пустым. Да и к тому же можно попридумывать здесь какие-нибудь мелкие детальки. Так, и давайте сразу немножечко разделим эти детали, чтобы их можно было уже собрать. Отделяем, вставляем, тап... Size. и снова топ пододвинули а то что здесь как бы такая несостыковочка может быть по размеру то здесь как бы еще повезло как бы симметрично вот Но если будет например что то вроде вот такого и не будет какой то четкой середины то ничего страшного в unity как бы мы это все исправим так ствол Заодно посмотрим, может его как-то ближе сюда поставить. Советую, кстати, иногда вот так вот в перспективе приближаться и просто смотреть, как будет в этом ракурсе смотреться оружие. Заодно увидите конкретные зоны, которые стоит детализировать, а которые нет. Ну, например, вот эта вот страна, в принципе, это будет и не видно. Кстати... Пора бы здесь симметрию навести а, Сделаем это тоже очень просто Копируем Ну сначала выделяем, копируем, вставляем И перетаскиваем сюда Оп Все, никаких проблем Хочется мне здесь что-нибудь такое вот прям нарисовать На зеленый будет у нас вот здесь в акценте Поэтому надо что-нибудь посветлее Вот так вот, например эти части также все отделяем так и сразу сделаю здесь повыше эту штуку сразу где-то вот так потому что мы ее будем наклонять и соответственно может просто не хватить вот этой маленькой полоски Пока что приставим ее вот так. Так, и по сути осталось сделать только вот этот магазин. А, думаю, можно здесь сделать такую же линию, как на этом прицеле. Должно неплохо смотреться. Только она будет пошире. А вот эту часть можно уже сделать потемнее. Прям прорисовывать и тем более делать всякие вот эти впадинки нет смысла. Лишний полигонаж можно... Ну, как бы не вижу в этом смысла, если честно. Можно просто взять более глубокий цвет и как бы это сымитировать. эту в черноту и какой-нибудь акцентик например того что там есть пули это как раз будет немного отвлекать внимание или даже прям вот так вот одно показать чтобы было покрупнее понагляднее вот мне кажется так поинтереснее и так как мы все равно будем большую часть времени видеть этот магазин именно вот так, то можно сделать еще такую имитацию. Просто еще более темный цвет сюда нанести. Например, вот так как-нибудь. Ну, а сюда вообще прям черного добавить. Опять же, мы скорее всего никогда не увидим эту сторону но мне почему-то хочется здесь сделать так Теперь у нас остался только этот корпус И также пометим каким-нибудь акцентным цветом. находят, ну, например, таким зеленым. Но ну, зеленый у нас, в принципе, идет чисто для прицела. Ну, Что-нибудь такого плана вполне, я думаю, подойдет. Может даже и здесь. Да. Определенно. Да, и нам, кстати, понадобится еще такой вариант без пули. Так, по сути осталось приделать какую-нибудь рукоятку. А можно даже поступить вот как. Прям через зажатайлто вот так вот берем цвет. так в принципе этого должно хватить а единственный момент что нам здесь вот так вот скопировать и перенести наверное лучше не надо а в принципе у нас здесь отдельная деталь поэтому давайте так и сделаем тык тык только вот это вот мы отсюда убираем Здесь можно просто каких-нибудь мелких деталек. Так и куда-то вот сюда у нас будет вставляться магазин. возможно у нас будет немножечко меньше либо нам лучше просто удлинить сам корпус винтовки прямо вот так выделяем так это много и просто вот так вот переносим теперь что нужно со всем этим сделать так у нас еще остался один элемент вырезаем вставляем вот так А теперь нам все это дело нужно перенести в unity сделать это можно двумя способами первое использовать обычный экспорт и экспортировать именно об файл посоветую сразу сделать отдельную папочку потому что каждый из вот этих элементов будет сохраняться в отдельный файл вот но я оставлю это все в vox формате это мы пока удаляем хотя хотя хотя Ладно, пусть пока будет возможно еще пригодится на будущее суть в чем в том что мы сейчас это немножко отцентрируем хотя смысла в этом особого нет но мне просто так хочется все сохраняем и по сути у нас сохранился именно vox файл нам даже ничего экспортировать не нужно поэтому переходим в unity здесь у меня уже заготовочки пикапов лежат при работе с Magic Voxel и вот этими воксельными файлами я обычно использую ассет специальный. Называется он сейчас Magic Voxel Toolbox. Стоит, в принципе, очень-очень дешево. Если собираетесь сделать игры с воксельной графикой, прям рекомендую его приобрести. Сильно упростить жизнь и время сэкономит. А, собственно, когда мы ассет этот импортировали в движок в Unity, Закидываем просто в папку сами воксельные файлы, и у нас появляются варианты, что с ними можно сделать. Маленькая хитрость, которую я использую, опять же, для экономии времени. Чтобы сразу сюда сохранить нам вокс-файл, открываем Showing Explorer, нажимаем сюда, копируем. В Voxel нажимаем Ctrl-Shift-S, вставляем сюда адрес через Ctrl-V, Enter, и сохраняем так сразу папочку Vox. все мы его сюда сохранили сейчас оно здесь появится тык и нажимаем create prefab а собственно выбираем папку куда он нам все это дело сохранит отлично открываем теперь эту папочку и как видим у нас здесь немножечко большой размер получился но в этом в принципе ничего страшного нет также у меня сейчас здесь нестандартный рендер пайплайн, поэтому я выделяю сразу через зажатый Shift все эти материалы и обновляю их. Так, теперь что касается масштаба, раскрываем, убираем из него префабы и просто все отсюда вытаскиваем. Все, этот файл нам больше не понадобится. А, извините, только его не удаляйте. И теперь начнется магия. Во-первых, берем эту рукоятку, опускаем, ставим ее примерно посередине. Так. Как видите, она уже перестала мерцать, потому что полигоны перестали друг на друга накладываться. И наконец мы ее вот так вот проворачиваем то же самое можно немного сделать и с вот этим элементом но его я советую а здесь даже не надо их так двигать точнее масштабировать вот так просто подвинули и все никаких проблем так теперь что касается вот этой рамки ставим ее тоже посередине Магазин, в принципе, находится посередине, с ним все нормально, его можно не трогать. Но при желании также можно сделать какие-нибудь наклоны. А, собственно, сама рамка, которая может отодвигаться, чтобы оттуда вылетал патрон. И, наконец, отдельные части, из которых мы сейчас будем собирать. Стол просто немного уменьшаем с вот этими кубиками тоже не все так просто сначала поставим его вот сюда а единственный момент надо было здесь сделать эмиссив на этот материал а тогда с этим плагином magic voxel toolbox он бы тоже экспортировал этот цвет но сейчас как будет бы, уже немного поздно делать но вам просто покажу во вкладочке render включаем именно вот на этом выбранном цвете включаем emit и настраиваем все и при экспорте движок он также и сохранит это свечение вот вручную он так конечно не сохранит нам придется делать еще быстренько карту эмиссии но это достаточно быстро и просто так можем прям засунуть его друг в друга и просто уменьшаем так наконец гвоздь этого номера Через зажатый Ctrl поворачиваем на 45 градусов. Не совсем на 45, ладно. Не в ту сторону, точнее, вот так. Располагаем посерединке. И смотрим, что на что у нас тут влияет. Скорее всего нам придется сделать вот так и скукожить будет наверное не совсем то Но в этом тоже что-то есть, кстати. И снова эти наши кубики светящиеся. Кстати, если у него сейчас отдельный материал, нам возможно даже не придется делать никаких карт. Все сделаем через материал. То есть все максимально просто будет. Так, ну-ка посмотрим. Да, у него отдельный материал, что в принципе логично, потому что это отдельный э, меш. Поэтому давайте прям сразу здесь включим эмиссию. Все, отлично. Так, здесь можно сделать поменьше так ну что ж вот мы ее и собрали теперь нужно с масштабом решить вопрос все это дело можно засунуть в один пустой объект и просто уменьшить его до нужного размера Так вот эта штука нам уже не нужна так нам бы лучше поменять их местами А этот мы оставим как отдельный пикап чтобы можно было подбирать как патроны просто дополнительные. так ну что же давайте уменьшать еще дальше просто сориентируемся по размерам рук и в принципе такой размер должен быть прям нормальным вот так выглядит оружие в действии на тестовой сцене, которая, кстати, сгенерирована процедурно с помощью Асиста Данжон Архитект. Если хотите больше видео по этому проекту, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока!